Итак, всем снова привет, с вами снова я, Скайзакит. С вами будем проходить э, такую карту Векс Чему, часть 4. Ну что, вс начнм сразу. Так, она, что такое? Что тут надо? Да, она я какую-то финушку. А вот нам зачем лодка, наверное, нужна будет. Да-да-да, наверное. За... Ух ты, бубухнул-то как. Я нет. Или автор. Она там должна была обучать, чтобы приправиться. Автор нам дать сразу. Ты бы <регоняющий> <пьем> так Остановка, остановка. Он нам ее дал? И он на бутку сказал не даст. Все больше нельзя. Ну, хорошо, хорошо. Мы это припомним. Это главная кабина. Ну, как всегда, в общем. Ну а поехали. Сюда. А погодите, что здесь? Так. Ничего не понять. О, а типа кто -то не ключ? Давай сначала сюда, что ли? Ох, бедный носотый. Чем так будешь? А, понятно, за что тебя посадили. понял песок порох кажется знаешь что мы все будем делать здесь бомбить черт побери все как всегда будем бомбить и вот так вот. Бомбим. Бабах. есть yes. Типа мы. Типа что? А ты мы что вышли с корабля что ли? А зачем нам это надо было? Так, вот здесь что-то делаем. Что здесь? Сейчас переключим. Дорогие друзья. Так, мои дорогие друзья, я продолжаю. Эх. У нас вот что нам дали там. Не, не, мне вот это только на, не надо. Так, все, все хорошо. Пойдемте отсюда. Мы бахнули. Ну, вообще отлично. Бахнула на руках. А да, нам нужен свет. Давай Что-то здесь такое. Книжки. Идем, у меня у меня у меня что это такое? Что? Ой, наверх, блин. Ладно, это надо надолго чувствую. Алла, да. Что-то у нас означает. Я говорю, лучше лучший русификатор. Хрису. <посква> И нас куда-то прию? <посква> да, ну не говорю, что опять десанту. Десант я конечно люблю, не спорю. Будем заканчивать десантом это все. Прямо Нет, а Ты что, я не хочу Ну Вот еще спасибо за просмотр. Я утону и всем пока. Всем пока.